В качестве инструмента вам понадобится торцевая пила с диском по дереву и числом зубьев не менее 80 для качественного реза. Порядок монтажа ступеней. На подготовленные горизонтальные основания устанавливаем лаги с шагом не более 40 сантиметров. Крепление лаг производится с помощью дюпель-гвоздей. Предварительно в лагах необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра. Для обеспечения надлежащего оттока воды с основания и ступеней не забудьте предусмотреть уклон с перепадом высоты не менее 1 см на метр. Для скрытого крепления ступеней вам понадобятся перфорированные уголки из оцинкованной стали. Уголки крепим к нижней части ступени с помощью саморезов. Для качественной их фиксации в ступенях обязательно просверлите отверстия в намеченных местах. Рекомендуем использовать оцинкованные или нержавеющие саморезы. Укладываем ступень на горизонтальные лаги и фиксируем ее к основанию через уголок с помощью дюбель-гвоздей. Монтируем вертикальные лаги под ступень. Крепим подступенок к лагам с помощью самореза. Для подступенка используйте доску ДПК, используемую при монтаже основного террасного настила.